Всем привет, на связи Виктор Бондолет, я являюсь экспертом в продвижении сетевого бизнеса через интернет и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о том, может ли старая школа сосуществовать с новой школой. Итак, ребят, на самом деле я бы хотел философски сегодня с вами пообщаться на эту тему, не просто развести какую-то демагогию, что вот интернет у нас впереди, всея Руси, либо там еще что-нибудь такого, что старая школа, списки знакомых уже не работают, но, к сожалению, я с этим не могу согласиться. На самом деле, если э, многих волнует вопрос и, и мнение именно мое, то я считаю, что это не просто можно, чтобы они сосуществовали. Я считаю, что это крайне необходимость для того, чтобы они сосуществовали. А знаете, хоть и я последние несколько лет уже строю свой бизнес исключительно через интернет и уже за последний год ко мне присоединилось в команду более тысячи предпринимателей сетевого маркетинга, в команду, в бизнес и это все исключительно через социальные сети, через интернет, я к сожалению не могу опровергнуть то, что теплый рынок и старая школа, старые методы, в них просто-напросто нет необходимости. Знаете, сегодня нужно немножко абстрагироваться и посмотреть на все это как-нибудь со стороны. Конечно, если мы будем только ориентироваться на старые методы, а именно на список знакомых, то, конечно, что наши с вами результаты очень быстро станут в тупик, то есть начнется определенная стагнация и в дальнейшем пойдет упадок бизнеса потому что да мы на, на каком-то порыве и если у нас есть некая авторитетность у нас есть влияние на э, свое окружение конечно мы можем благодаря своему списку знакомых очень активно и быстро выстроить свою первую линию и если мы хорошо сработаем и э, создадим дубликацию своей команде мы поможем своим новичкам э, своим первым вторым а то и третьим линиям повторить нас да то есть сделать то же самое только благодаря списку знакомых и если мы научим это делать правильно а если делать это правильно это будет делать интересно не так как это делает подавляющее большинство сегодня на рынке что по итогу просто портит список знакомых но к сожалению сегодня интернет никто не отменял Сегодня мобильный век, сегодня все с гаджетами просыпаются, засыпают и даже если мы не присутствуем в интернете и если мы не, даем, не создаем некое позиционирование, не создаем вли, внимание, влияние на свое же, даже теплый тот же рынок в социальных сетях, мы очень много чего теряем, потому что если раньше не было интернета, либо он был очень слабо развит и мало кто пользовался, было достаточно информации из уст в уста и человек доверяя вам мог сделать некий вывод и присоединиться к вам в бизнес но сегодня к сожалению либо к счастью потому что предприниматель это тот кто гибок и быстро принимает определенные решения и находит эти решения сегодня Ваши потенциальные кандидаты, ваш список знакомых, холодный рынок, все потенциальные ваши люди, которые присоединятся в будущем к вам в бизнес, они каждый раз, каждую минуту бомбардируются множеством предложений ежедневно. Абсолютно каждый раз, каждую минуту, каждый час. Абсолютно к ним на глаза попадаются разные баснословные предложения, заработать тысячи, десятки тысяч долларов. И, конечно, тем самым мы понимаем, что это портит индустрию сессио-бизнеса. Конечно, я могу подойти и со стороны интернета. Так как я лично уже более 9 лет в сетевом маркетинге, я все способы испробовал как старой школы, так и новой школы. И последнее, как я и сказал в начале, несколько лет я строю свой бизнес исключительно а, в онлайн. Но это некая ошибка, я могу так сказать. Не то, что даже ошибка, просто некий опыт, который я могу очень быстро применить на себе. Но я к этому шел годами, да, то есть 8-7 лет для того, чтобы легко и просто ориентироваться в онлайне, в интернете, и тем самым мог выработать некую систему, которую я могу и обучить свою команду. Но, будучи дальновидным, да, то есть не смотря, например, только перед носами, то, что сегодня в тренде, но, будучи дальновидным, мы должны понять, что сетевой маркетинг – это сетевой маркетинг. В первую очередь, это бизнес из уст в уста. И сегодня было бы правильней сперва ориентировать те способы и методы построения своего бизнеса, опять же, которые будут дублицироваться, которые будут повторяться, которые старую школу соединит легко с новой. То есть, если мы постоянно говорим, если спонсоры наши говорят, писать список знакомых, обзванивать, строить сети, да, то есть там проводить встречи, продавать продукт и много-много другое. Не дай бог, конечно, многие там приходят и говорят: создавайте 20 страниц и рассылайте спам, не тратьте на это время. А, знаете, сегодня нужно старую школу перевернуть в новую. То есть собирайте список знакомых у себя в социальных сетях. И создавайте очень классное присутствие в интернете. Будьте интригующим, будьте интересными, будьте личностью, будьте собой, показывайте свою жизнь, стиль жизни, как вы проводите время с детьми. Просто делайте красивую свою жизнь. Пускай ваше окружение, которое привыкли видеть вашу Пупкина рабочим, за станком, либо доярку, дояркой да, то есть и так далее, увидит яркую, привлекательную личность, у которой что-то в жизни очень классно меняется. И сегодня э, во время тысяч шквал предложений нужно э, быть умным, нужно быть умным с точки зрения того, что вы должны э, не пестрить, не казаться, а быть, быть собой, но быть лучшей версией себя. И когда вы максимально будете показывать себя в социальных сетях, не говорить, не кричать в какой вы сетевой компании, а создавать интригу, интерес, что ваш цель жизни меняется благодаря применению вашего продукта, как большинство жизней вашего окружения меняется благодаря использованию вашего продукта, как меняется уровень жизни благодаря бизнес-возможности, которые вы применяете, как вы путешествуете, как вы встречаетесь с командой, ездите на мероприятия. Вы просто другая личность, более интересная, более привлекательно и соблазнительно. И на самом деле сегодня самое важное не просто донести информацию, чем большему количеству людей. Сегодня намного важнее поднять уровень осознанности нашего окружения, который наблюдает за нами в социальных сетях, постоянно ежедневно находясь у себя в гаджетах. А поднять уровень осознанности, что такое MLM и как он может стать лучшей версией к изменению жизни которые они только мечтали. Поэтому, ребят, мое мнение, что обязательно нужно две школы соединять воедино. Сегодня поэтому я пересмотрел все эти идеи и прям начал создавать для своей команды именно гибридную систему. Как сделать правильно и как сделать это красиво, вкусно, и чтобы от этого был отклик уже в самое ближайшее время. Потому что теплый рынок это теплый рынок. Это самые горячие люди, которые доверяют вам. Хоть они видели вас один раз где-то в жизни, но встретив в интернете чужого абсолютно человека и вас, когда они видели где-то в школе, либо в колледже, либо на работе, и вы два, два разных человека будете предлагать одно и то же, они в первую очередь обратятся к вам, потому что они как-то с вами соприкасались. Это очень важно. Поэтому, ребят... Ставьте лайк, если вам понравились мои мысли, также обязательно, обязательно оставьте в комментариях свое мнение, мне очень важно, что вы об этом думаете, не просто, опять же, бла-бла-бла, 3 рубля, 2-3 слова, да, очень классно, мне понравилось, либо не понравилось, ты лошара, может быть, разное, мне очень важно, чтобы вы сегодня посидели прям и проанализировали это, и прям через свою призму, донесли в комментариях свое видение всего этого сегодня 21 век сегодня абсолютно время меняется мобильность меняется бизнес можно строить намного быстрее намного комфортабельнее но в любом случае сегодня тема может ли сосуществовать старая школа с новой и как вы думаете если да то почему и как? Если нет, то почему и как? Выскажитесь, расскажите свое мнение, свой опыт, возможно, свои взгляды. Я думаю, что э, истина где-то посередине. И те ребята, которые будут читать, будут смотреть мое видео и, видео и читать ваши комментарии, сложат правильный курс и сделают правильный выбор. Ребят, с вами был Виктор Бондолет. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.